Всем привет, дорогие друзья, и с вами ДНХ, сегодня будем играть в My Fishing World, И вновь мы находимся с вами на долине ветров Не буду вам говорить погоду и все это прочее, потому что уже на прошлой серии говорил это Так, ну и сегодня мы будем с вами ловить серебристую сайду Она также берет где нерка на трех метрах, далеко швырять не нужно И она достигает у нас 17 килограммов 200 Выбираем удочки более под нее Давайте возьмем вот ну, у нас подходящая только 17700 Давайте вот эту вот возьмем, ну, чтобы не кипишеваться, а так ä, под 20 нужно что-то брать. Катушечка, тем более, у меня, по-моему, нет. У меня на 14 хватает, так что возьмем на 170. Лесочку, лесочку. Ну, леску можно на 24 брать, наверное. Потому что больше другой подходящий нету, наверное, на 24. Ну, можно на 19 брать. Мы же с вами возьмем более максимально для нас, потому что... Ну, давайте удочку, кстати, максимально возьмем, чтобы была сборка более подходящая. Так, с крючок, ребятки, по крючку выбираем сейчас. Выбираем, наверное, на 12 вот такой вот, наверное, крючок. Ну, можно любого совершенно выбрать. Ну, мы выбираем первый, 6,1. Ну, и также по блок, по наживке выбираем. Так, с кстати, не подходит. Тоже не подходит. Вот эти вот подходит, вот они. Так, ну выбираем вот эти, наверное, желтенький желтенький. Выбираем, крючок уже посмотрели. Ну и по наживке у нас креветочка, ребятки. Идет. Креветочка у нас идет по наживке. Тут очень много рыбы различные берет. И именно наша нужная нам рыба серебристая сайда. Конечно же, клюет. Закидываем на 3 метра и ждем по клювочку. Так, здесь поклевочка, ребятки. Ну и, естественно, серебристый сайд, да, попадается Хищная рыба, да, может быть, трофеем, да. 17 килограммов, 200 грамм достигает она. Стоимость у нее я могу вам так сказать, довольно-таки приличная. Она подходит даже, в принципе, для фарма, если поймать трофей, ну так же вообще... Плюс еще и опыта, вы посмотрите, сколько она очень дает много. Давайте закинем второй разок. Но опыта реально, ребятки, она очень много дает. Фармится прям вот хорошо. Эх, опоздал. Или точнее, быстрый дернул. Ну, ничего страшного, подождем еще поклевочку. Так, есть поклевка. Оп, есть подсекли. Так, ну, естественно, опять-таки, это рыбка. Это серебристая сайда. 13 килограммов, 331 грамм. Ну, видите сами, сколько она опыта дает. 116 опыта, и это, если представлять ему трофейную вы поймали. Она нам должна дала бы, наверное, все 250 опыта. Ну, если я не ошибаюсь. Ну, так где-то. Ну, и, в принципе, ребятки, все. Подписывайтесь на канал, я вам показал, как поймать серебристую сайду. Ну, все принесу, ребятки. Подписывайтесь также на мою группу ВК. Ставьте лайки. Всем пока-пока.